The original link to the video will be in the description down below. Сталкиваться с читером это самое обидное, разочаровывающее, является главным источником агрессии, когда ты играешь в соревновательном режиме. Хакеры просто уроды, и только боги знают про античит системы, системы репортов, а точнее про их эффективность. Но если я вам скажу, что есть один человек, который готов дойти до того, чтобы держать разработчиков заложника, готов дойти до того, чтобы получать смертельные угрозы, и все это для того, чтобы воевать с хакерами, которые руинят всем игру. Вот о чем сегодня будет данный эпизод. Человек, который заставляет банить читеров. Хакеры, читеры, стеночники, аймботеры, как хотите называйте Мы все когда-то с ними сталкивались И они идиоты Они портят игру и тратят ваше время И это происходит даже с профессионалами В итоге что вы делаете? Нажимаете правой кнопкой мыши отправляйте отправляете жалобу В большинстве случаев ничего не происходит но есть один человек, который тратит свою жизнь, даже, возможно, рискую жизнью, разоблачая читеров и хакеров для дальнейшего их бана. Это, по сути, копы среди геймеров, что касаемо Overwatch. Его зовут Мухаммед Аль-Шарифи, но известен под ником GamerDog, и он управляет полицейским департаментом по Overwatch. Это сообщество не только ловит и разоблачает людей, которые используют дешевый софт, но и тех людей, кто создает и продает его тоже. Если вы считаете, что ваша игра полна читеров, я очень много жаловался, например, на матчмейкинг в CS но это не идет ни в какое сравнение с проблемами хакерства в Overwatch. Выглядит как искусственный интеллект, но думаю, что это человек. Честно, на этом моменте уже не знаю. Очень трудно определить. Игра заселена читерами, и Blizzard, при всем уважении, плохо контролирует данный процесс. Со слабым античитом и отсутствием аналогов ECFPL для Overwatch, все, кто хотят играть, застрянут в котле скриптов, аимботеров и вуллхакеров. И вот здесь приходят геймердок и его департамент. Они такие некие шерифы в этом диком городе хакеров. Например, если вы заметили хакеры, вам надоело отправлять жалобы и не видеть бана от Blizzard, то с помощью портала этого департамента можно пожаловаться на них. Это даже очень похоже на заявление в полицию. У нас очень хорошая система жалоб, так что все организовано. Мы берем дату инцидента... Время инцидента и ник человека, который использовал читы, а также ник того человека, который отправил собственно жалобу. Мы собираем потом всю информацию и отправляем в Blizzard, чтобы они рассмотрели инцидент. Мы также отправляем видеоролики длительностью 1-2 минуты с человеком, который мухлевал, и также отправляем еще полный повтор всех этих моментов. Если повезет, то подозреваемого забанят уже после этого, но департамента GamerDog также публично называют и стыдят читеров, и иногда и такое даже срабатывает. Интересно, что 2 или 4 читера лично написали мне, что им стыдно, что они обманывали. Они мне пишут, Обычно в таком стиле, мне 16 лет, я хотел почувствовать себя крутым и прочее, я отвечаю, что ты можешь делать то же самое, только играя без всего. Поэтому да, иногда такие сообщения приходят, где люди сами понимают, что они использовали эти читы. Они также сохраняют исходные файлы на активных читеров, так что вы можете увидеть, какие они читы используют и находятся ли они онлайн Но глава департамента не только отправляет информацию Blizzard. иногда он сам выполняет работу по поимке Например, когда к нему попал код на один чит, и он угрожал выложить его в сеть, если Blizzard не предпримет какие-то меры у нас был исходный код на данный чит, который мы отправляли несколько раз в в течение шести месяцев, и Blizzard было все равно, и они ничего не заметили. У меня уже не хватало терпения, и в итоге я сделал вид, что если в течение недели Blizzard не обнаружит данный чит, то я выпущу полностью этот чит в сеть, чтобы каждый мог им воспользоваться. В течение пяти дней чит, кстати, обнаружили, это был даже самый большой улов в истории, где-то тысяч человек было забанено. Не все, конечно же, считали, что недельный ультиматум Blizzard была хорошей идеей, но вынужденные ситуации рождают радикальные действия. Геймер тратит свои деньги и время, чтобы проникнуть Дискорды или частные форумы, которые используют читеры, чтобы узнать информацию о хакерах. Он даже стал модератором некоторых сервисов с читами, чтобы ловить людей с поличным, и хакеры даже не знают об этом. Он уже по факту секретный агент. Я до этого уже говорил, что Геймер возможно, рискует своей жизнью, делая все это. Но это будет звучать дико, но он получает даже смертельные угрозы. Очень много людей отправляют угрозы оскорбят меня за внешность, например, как они наймут на меня киллеры и попытаются меня убить. Также есть люди, кто якобы сливает мой адрес, но ничего из этого не происходит, и я знаю, что это и не произойдет, потому что не боюсь данных людей. Мне не страшен ни один разработчик, потому что в конечном итоге я тот, кто их преследует, а они те, кто прячется. Касаемо той работы, которую они проделывают, мы не говорим про человека под ником новый мастер 69 который воспользуется читом, найденным в Google. Геймердок также следует за теми, кто продает, создает и распространяет эти читы. Иногда бывает, что один разработчик читов сливает другого разработчика читов. Поэтому полиция может двоих накрыть сразу, чтобы не было никакой конкуренции. Это супер. И ребята, бизнес процветает. Слишком сложные читы могут стоить больше тысячи долларов и сотни долларов на дальнейшее их использование. И все это для того, чтобы побеждать в мертвой игре. Я шучу, фанат Overwatch, не приходите меня убивать. Ладно, оставим смертельные угрозы. Вообще, это огромная работа руководить всем этим комьюнити охотников за хакерами, и всю инфраструктуру, которая это поддерживает, и геймердог при этом работает в реальной жизни. Он говорит, что департамент забирает столько же времени, сколько может забирать работа с частичной занятостью, и это особо не помогает. Я им каждую неделю отправляю очень много информации, даже каждые 4 дня. Я им очень много отправляю информации, на каждый чит который используется в данный момент, файлы, что делать с ними, по факту все и мы видим, что ничего не происходит. Недавно они сказали, что они разработали два античита, но по сути это не помогло. Это остановило разработчиков читов на 3-5 дней, и их читы опять вернулись в прежнее состояние. Итак, давайте подведем итоги. Многочисленные часы работы, угрозы, отсутствие помощи от Blizzard. Хочется задать вопрос, почему он вообще этим занимается? Я решил это спросить у него самого. Я занимаюсь этим, потому что люблю киберспорт и видеоигры вообще. И потому что мне 24 года, и у меня уже были связи с киберспортом, и мне хочется делать что-то хорошее для общества Я знаю, что это такое, играть против читера, и знаю, что это такое проигрывать тому, кому не должен ты проигрывать Поэтому я делаю это для следующего поколения геймеров Всем спасибо за просмотр, надеюсь вам понравилось данное видео, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии, если вы хотите поддержать канал рублем, ссылка на донейшн нарез будет в описании, всем до скорой встречи и всем пока.